Всю ночь душа на дыбе палачей. Орел кружился в высох неизвестных и клехот отбыл как стук стальных мечей. Но часто прорывался в грох от стали и безутешный плач. И молнии какие-то и плащ. Сердце прыгало, как мяч. Проснулся. Утро было слишком ясными, розами был воздух напоет. Но знаю я, что снился не напрасно тот страшный и прекрасный этот отцу. Конечно, не напрасно. По повелению императрицы свободен, дух, но после заключения, и ты не увидишь ни рост, ни солнце, и Кесарев приказ исполнить должен. О, случай! Всемогущий, как природа! Порхающий по воле здесь и там, не для себя и своего народа, я падаю теперь к твоим стопам, но лишь для той, кто молнии летучей во мне зажгла томительную страсть. Лишь для нее плесун веселый случай. яви свою божественную власть. Сцена. Кто меня знает, тот меня и ценит. И даже помнит обо мне, хоть я неловкий комик на огромной сцене, и вымысла полна игра моя. Я говорю о небе и о птицах и вижу девственную красоту в сияющих и милых детских лицах, и верю в Бога, сказки и мечту. Смеюсь я сам, и надо мной смеются, смеемся постоянству неудач, и в суе восклицания раздаются, когда мой смех перерастает в плач. Как мало жизни, без, игры, без как много сцены. Жила в пустыне, там некий старец наставлял ее. По... Покаяние молитвы, а ты, наверное, в дворцах богатых центурионов бывал на... на травлях и звериных скачках. Но, Ну, скоро полдень, императрица бывает здесь. Нам пора. Театр. <реклама> на столике в гримерной портрета единственно любимого поэта лежали маски, старые игрушки, актерские пустые безделушки. И перед каждым действием на сцене, на залитой огнями рамп арене их примеряли тщательно и долго, и подгоняли ниткой с иголкой еще пригодные для роли платья, шептали суеверные заклятья. И лишь поэт над миром вознесенный смотрел на это все недоумянуто. И пусть судьба в своей стезе упряма, пусть в чем-то цирк она и в чем-то драма страшнее, когда за пустотою маски в конце оптимистической развязки откроется иная пустота без глаз и без души. И без лица. Луки, сюда! Сюда на помощь! Феодора! Что родинка твоя под левой грудью? По-прежнему похоженному на Ты <связь> что говоришь -то? Видишь этот шрам? Ты помнишь, как меня ты укусила в Александрии теплой лунной ночью, когда ты танцевала перед нами? И я тебе швырнул свой кошелек с алмазами, не с золотом, ты помнишь? Ты? Ты? Тот, Ибр? О! Какое нанаждение, подожди. Почему ты здесь? Постой! Ты знаешь, что я тебя люблю? Ну нет ни одного. В Александрии твоей любовью многие охвалились. Я до тебя не знала наслаждения. Я отдавалась просто, как для тебя. Do mm -hmm. <laughs> <laughs> <laughs>